Очень понравился курс, все доступно, просто простым языком объяснили, показали, рассказали, понравилось абсолютно все. Информация была в легкой, игровой даже сказать форме, то есть поймет любой врач, студент, интерн, ординатор. Поэтому отдельную благодарность бы хотелось сказать за организацию доступной информации, причем которую можно применять с первого дня практики. Также понравилась информация про торки. Очень понравилась практическая часть применения изгибов, где, когда, в каких случаях можно применять, в каких лучше не стоит применять. В общем, все супер.